Всем привет друзья! Вы находитесь на канале как заработать в интернете. Сегодня я вас познакомлю с новым проектом новая экономическая онлайн игра от проверенного временем администратора. Это уже будет пятый проект данного админа и скажу так все предыдущие проекты которые он запускал давали хорошую возможность заработать денежки. Те ребята которые заходили со старта либо же чуть позже были в очень приличном профите. На этот проект у меня большие планы, я планирую проинвестировать 14400 рублей, я уже все просчитал, куплю себе две топовые птички, на первое пополнение нам дается бонус плюс 10%, в игрушке нет баллов, нет кешпоинтов, то есть может зарабатывать абсолютно любой человек. Ссылочка на проект находится в описании под видео, вы переходите, регистрируетесь и вам за это уже платят 30 рублей бонусом. За эти деньги вы сможете купить первую птичку, которая вам сможет начинать приносить первую доходность. Вот такая вот фишка данного проекта. Значит сегодня у нас будет обзор, разберем данный проект по полочкам, какой маркетинг, что мы здесь можем заработать. И также проверим данный проект на платежеспособность. У меня уже есть денежки на вывод. Ребята, мои партнеры пополнили баланс, мне капнула реферальная программа, бонус. И закажем выплату, посмотрим платит или нет. Но я 100% уверен, что денежки приходят Здесь все платится, все хорошо Итак, мы находимся на главной странице У нас 4 кнопочки Основные действия, что нужно сделать Это купить птиц, они будут приносить яйца Мы собираем эту доходность И далее это конвертируется В реальные денежки, которые мы сможем Вывести на кошелек Вот, 3000 серебра бонус за регистрацию Опускаемся чуть ниже Основные тонкости Проекта, основные плюшки Проекта, можно так сказать и вот статистика. Буквально за сегодня уже тысячу участников проинвестировано 120 тысяч рублей. Этого админа знают. Рассказывают друг другу, пишет в сообщениях. Вот смотри, новый проект от этого админа. Люди охотно залетают в данный проект. Уже есть первые выплаты. Это у нас реферальная программа. Ребята получают процентик, выводят денежки. Вот, кстати, можем нажать на кнопочку «Выплаты». И у нас здесь показывается статистика. Уже человек на реферальных вознаграждениях заработал 1500 рублей. Вот количество рефералов 348 человек. Видим, ребята активно приглашают. Последние 20 выплат участников. То есть, можете перейти, посмотреть, изучить. Основной момент, что нас интересует, это маркетинг. Сколько мы здесь можем заработать, если проинвестируем денежку. Переходим в раздел о проекте. Опускаемся чуть ниже. У нас, так сказать, есть 6 тарифных планов. Это 6 птичек. Кстати, они все уникальные. Ребята постарались, заплатили за проект. Им нарисовали уникальных птичек и за это ему дополнительный плюс. Первая белая птичка 30 рублей. Ее доходность 36% в месяц. Дальше у нас 46%, 51% и так далее до 63% в месяц. Соответственно, чем больше суммы мы проинвестируем, тем больше будем зарабатывать. Здесь все элементарно просто. Я же буду покупать себе вот эти две птички за 7900 рублей. Вот убираем мы вот здесь два нолика. И у нас получается 7900 в рублях. Вот такой вот здесь маркетинг. И ребята, есть тонкость. Баланс ваш делится, ваша доходность делится на 2. 50% на баланс для покупок. И 50% на баланс для вывода. Это тонкость такая проекта. Соответственно, что мы получаем? Вместо 63% 31,5% на вывод. И 31,5% на баланс для покупок. Это означает, что мы делаем автореинвест. Покупаем новых птичек. И наша доходность каждый день, каждый месяц, в зависимости от того, как вы будете покупать птички, будет расти. Соответственно, вы проинвестировали, допустим, 10 тысяч рублей, через месяц у вас уже на 30% больше, докупили новых птичек и таким образом ваш доход будет расти. Я уже зарегистрировался, давайте перейдем в личный кабинет и смотрим, что у нас здесь есть. На балансе для покупок обещанные 3000 серебра есть. Заработок на рефералах у меня уже 718 рублей, 9 человек зарегистрировалось. И дальше что нам нужно? Первым делом это пополнить баланс, ребята, это основное. Есть платежные системы, Advanced Cash, Payer, FreeCasa, Bitcoin, есть Dogecoin, Litecoin. Первый раз вижу, ребята, в экономических играх есть Bitcoin, криптовалюта, это круто. Вот, первое пополнение плюс 10% от суммы пополнения. Я все просчитал, вводим сумму, 14400 рублей, нажимаем оплатить. Здесь, значит, передумал, есть такая кнопочка. Я подтверждаю, меня все устраивает. Выбираем рубли, подтверждаем. Походу нет никакой комиссии, администрация ее платит за нас. Обычно PR берет комиссию за пополнение. Подтверждаем, и да, все отлично, без комиссии, без ничего, все четко. Так, видим, успешно платеж сделан. Хорошо, соглашаемся, переходим в кабинет. И есть денежки на балансе. Это круто. Купить птиц. Опускаемся чуть ниже. Вот у нас топовая птичка. Так, яйца необходимо собрать на складе. Нам пишется «Покупка совершена». Делаем вторую покупочку. Так, и что у нас для покупок? Осталось 70 рублей. Смотрим, что я еще могу купить. Можем купить вот эту птичку. Одну и вторую. Дальше, ребята, что нам нужно будет сделать, это периодически заходить, собирать доходность. Это у нас собирать яйца. Птицы несут яйца, соответственно 100 яиц равняется 1 серебро. И серебро мы уже обмениваем на реальные денежки. Вот у нас здесь пишется 50% на баланс для покупок. Вот здесь мы покупаем новых птичек и вот здесь заказываем выплату, получаем денежку. Смотрим, что по вкладкам. Раздел «Рефералы». Здесь у нас реферальная ссылочка, двухуровневая партнерская программа. Для своих партнеров бонус. Я делаю 5% от суммы вашего пополнения. Для этого нужно написать мне ВКонтакт. «Я хочу получить бонус по такому-то проекту. Вот мой кошелек. Переведи, пожалуйста». Вот таким вот образом вы сможете заработать сразу же на 5% больше. Так, идем дальше. Бонусная зона. Здесь у нас, кстати, есть куча бонусов. Ежедневный, ежечасный, с риском для рифоводов. Даже и такое есть. Нажимаем получить. Бонус зачислен. Артур нос 44 серебра. Также есть бонус за видеообзор. Пишите видео, получайте 50 рублей на баланс для покупок и вы сможете уже также зарабатывать в разы больше. За репост здесь есть различные бонусы. Игровая зона. Колесо фортуны лотерея. Также для азартных людей можно подзаработать. Кстати, есть серфинг. Это заработок без вложений. Что мы делаем? Просматриваем сайт, получаем 7 серебра. Очень даже неплохо. Мои ссылки добавить. Вы можете здесь рекламировать свои проекты, свои сайты и таким образом набирать себя партнеров. Многие ребята спрашивают, каким образом приглашать рефералов. Вот берите, делайте рекламу, серфинг и смотрите, пробуйте какая будет конверсия. Видим человека 12300 переходов заказал. И, соответственно, заработать с этого дополнительный приток новых зрителей, соответственно, потенциальных клиентов, так сказать. Есть чат проекта, есть обменник. Это обменник, мы обмениваем баланс для вывода на баланс для покупок. Кстати, что касательно вывода, давайте его проверим и сразу же узнаем, платит ли проект. Заказать выплату мы можем на Advanced Cash, Payer и вот различные мобильные операторы. Есть еще Pay. Kiwi, Bitcoin, Dogecoin, Litecoin, та да, тут куча платежных систем. Кстати, что касательно пин-кода, вам также нужно будет указать пин-код. Я его указывал в личном кабинете. Нажимаем вот здесь на шестереночки. Вот я сюда перешел, и здесь есть у нас две вкладочки, аккаунт и реквизиты. Вот куча платежных систем, вам нужно прописать, и только тогда вы сможете заказывать вывод. Обязательно, не забудьте это сделать. И так же само вот здесь находится пин-код. Вводите его. И тогда сможете выводить денежку. Я прописал платежные реквизиты. Теперь могу смело выводить денежку. Написал 499 рублей. Здесь пишется максималка 500 рублей. Я ввел 499, так сказать, наверняка. И нажимаем «Заказать выплату». Смотрим, что нам пишут. «Средства, успешно выплачены на кошелек». Это означает, что проект платит в инстант режиме. Обновляем страничку. Смотрим, что у нас есть. Вот пополнение мое. И, кстати, выплата 494 рубля. Пэйр скушал небольшую комиссию. Пишется «Tropic Birds». Вот такая вот игрушка. Ребята платит без проблем инстантом. 500 рублей я получил к себе на кошелек. Ничего не делая, по партнерской программе уже заработал. Так что, если вас проект заинтересовал, переходите, пробуйте, зарабатывайте. Ссылочка в описании. Вот, кстати, мой инвестиционный портфель. Здесь находятся все проекты, в которых я участвую и зарабатываю. Вот есть раздел экономические игры, инвестиционные проекты, чуть ниже заработок без вложений. Ссылочку на инвест портфель я оставлю в описании под видео. Переходите, смотрите, изучайте. Справа находятся мои контакты. Здесь, скорее всего, вам будет удобнее контакт либо же Telegram. Так что пишите, пообщаемся, обсудим ваши вопросы. На этом все. Если видео было полезным, обязательно ставьте палец вверх. Я желаю вам хорошего настроения. Успехов в ваших начинаниях и до скорых встреч в новых видео. Всем пока!